Всем Мхайушки, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Excellence Games, мы продолжаем с вами Resident Evil 4 Remake, у нас с вами восьмая глава, Залена, от нас сбежала Эшли, и она скрылась в замке, у нее начал работать э, паразит, и она Мне убежала. Прием, полный право, мы укрылись в замке, но у нас с орленком разделили. Мне кажется, а или не они... Не Связь прерывается, меня слышно? вертолет пути Свечи, мне кажется или они звук сделали лучше именно голос так поехали у нас восьмая глава мы остановились на том что Эшли от нас сбежала мы пришли вот отсюда мы можем исследовать исследовать эту территорию и пойти в эту часть там есть торгаш но нам бы конечно ничего не пропустить несмотря на то что есть торгаш карась Тут Что что-нибудь может быть или не может Давай-ка мы карасей половим Подожди Ой карась Окунь бля. Я его прям сейчас съем А здесь порядок на виду Да елки-палки ты перемещайся Сейчас мы еще карасей наловим О, ебаный сыр Будет еда сегодня Где караси? Сука. Забирай А еще место есть? Да, еще место есть И все, хилки не нужны Рыбы половил немножко Еще еда все, можно идти сражаться. Ты что, с таким количеством еды? Нам сли, О, нам теперь все нипочем А еще я просадил херову тучу просто патронов. Тяжелый денек да просто забей, родной, просто забей. Просто у меня такое ощущение, что тут каждый хочет воспользоваться моим ртом как черным выходом. Привет, есть кое-что новое, чужак. А, купон на лучшее. Матильда, да ладно Ох, спину жутко ломит. Это Матильда я... Похоже на Матильду из второй части Так, давай нож отремонтируем Что-нибудь смогу продать? Золотой браслет Лакон от духов Гадзюку Кстати, красный бери... берил, который Итак, мне выпал Он, могу тебе он прям хорош Мертвая бабочка Тебе важнее деньги Или жизнь Выбор Опа. Вдруг. Не бойся, я могу и ремонт обеспечить Если что Хорошо, так, у меня есть нательная броня Хорошо А вот по схемам все херово Так, восстановить запас не требуется Если хочешь остаться в живых Улучшай свое снаряжение. Ну давай вот так. Держи. Попробуй. И вот так. доброго пути. Ну все, можем двигаться дальше. Броня, броняшечка, броня, броняшечка. Что это здесь? Так, <coughs> а с этой стороны мы не выходим, правильно? Да, в эту сторону убежала Эшли, значит нам наверх только двигаться. Я не знаю, зачем мне так много пистолетов и вообще прочего-прочего остального всего. Вообще, по факту, давай-ка мы Red Nine просто выложим хранилище. Только лучший хранилище. Вот, положить в хранилище. Все. Теперь можно двигаться. Да, конечно, заварушечка, то есть то, что надо. Ну сейчас мы посмотрим, что будет происходить у нас дальше. А вы кто, ебаный, сыр? А, они мертвые. Это кошмар. Это ж как взр взрывается голова и вылазит вот это растение. Да просто забей. Вот это у них совсем кукухи нету. Так, я могу там перепрыгнуть. Могу не перепрыгнуть. Давай перепрыгну. Бля, мне кажется, это хуевая идея. Эээ... А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 Да нет! Это он Глория Лас Платос. Вот что они говорят. Глория Лас Платос. Кохедло. Кохедло. Ну чё, ребятки? Мне кажется, сейчас будет лютый замес. Все готовы, детишки Да, капитан. Я не слышу. Так. Да ты сам нахуй, матадло, блядь. Ебаный шашлык. Ну-ка, отошел от отца. Не трогай, мать. В смысле нехорошо, Леон? Не сейчас. Тихо. Да нет. Блять. Перезарядочка. Ты чё патроны мои жрёшь? О, еще один вентилятор? Да нет, же ну что за херня ебучие шашлыки? Да сколько вас там? О, пизда, вот это я зашел НЕТ! Меня съели Наверное, было не лучшей идеей Не лучшей идеей Заходить туда сразу Смотри, здесь есть еще какое-то местечко Конечно, ебаный сыр Блин, у меня так мало патронов Не знаю, как нам с этим дерьмом Справляться Ну, пойдем еще раз Подкушился, нет? Пропустите. Ах ты проститутка, блядь. Нет, не трожь отца, блять, не, не трогай мать. Глория Лос Платос. Колдун ебаный. А, колдуна потушили? Вот тебе и алый фонарь Сука, там женщина Я женщин не бью, блять Но тебе в ебу Ты уж прости, пожалуйста, зая Давайте, блять Ты ч, проститутка? Кого стреляешь? Мать Бля, патроны Так У нас начинается головокружение Куда это он ушел? Вот ты сука Ну что, пропеллер, ты сдохнешь, нет? Да твою мать! На нахуй! Так, я знаю, что у вас здесь. Да херища! Так, здесь могу спуститься вниз. Ага, ага. Не стани там, ебаный сыр Сломал С дороги С дороги Так, подожди А что так маловато у вас? Иди-ка отдохни, блядь И подумай О поведении своем не трожь отца. В смысле? Там же была армада просто, блядь. Или мне нужно было просто убить священника? А, так они все почему-то мертвые. А что они мертвые? Так надо было просто священника убить, правильно? А, ё-моё. Я-то думал, тут что-то посерьезней будет. Да, не, не надо было идти в ту комнату. Они бесконечно туда идут. Надо было сразу загасить священника. Убиваешь священника, и все. Дело в шляпе, в кармане. Э -э -э. Так, надо забрать еще здесь сокровища. И у меня есть уже алый фонарь. Плюс сокровища. Что у нас там? О-о-о! <клевый> О! <клевый> А, жемчуг и рубины. Я думал, можно будет улучшить вот этими штучками, камушками, которые у нас есть. Не двигаться нахер. Так, дай-ка я съем. Бля, хорошо, здесь можно рыбку ловить. Не надо, блядь, траву всякую искать, эту злоебучую выращивать, рассадами заниматься. Рыбу съел и все. И рыбку съел и сел. Не, хорошо. Пока хорошо, пока все удачно. Правда, мы один раз переигрывали, и патрон, патронов-то у нас совсем не густо. Так, где тут щель была? Готово. Здравствуйте, мужчины в протках. Мне нужны патроны. Так, эта дверь открыта. Вот тут есть сокровище. Ага, Заперто. только с Эшли. А Эшли где? Пизде. У меня нету патрона. Но у меня здесь пороха. Подожди. Так, здесь три, здесь десятка. Здесь 25. Ну, пока живем. Не знаю, правда, что из этого выйдет. Ну, понеслась. О, это рада Вот тут и стой, Леон. Ауч! Ласково ты встречаешь после шести лет разлуки. Ада. А ты не удивлен. Забавно. Блять, это так красиво. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, а, Леон Да блин Я не болтушка, ты же знаешь Какие они красивые Брось ее И так, и так конец Нет, он ее спасет А уйдешь сейчас И кто знает Вдруг доживешь до следующей встречи И она будет такой, как тебе хочется Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. А! Словил. Продолжим эту беседу в следующий раз. Какая же она красивая, Ада. И моментально исчезает со, своей, со своим пистолетиком, этим, блядь, крюком. Она вечно с ним с помощью этого пистолетика съевывается Вот уж кого не думал встретить. Так, литографская плита одна есть надо найти еще три Вон еще одна Литобра... литоградская плита д так еще две сундук о это хорошо вот хорошо это хорошо такое мы любим такое мы любим так этого у меня Вот еще одна лежит Спорим, еще одна где-нибудь под потолком будет, блядь, лежать Они ж любят прятать Или одна уже стоит просто в стене, блядь Одна стоит в стене Стоп это на месте стоит ага неизвестно что здесь будет так ладно нет тут синенький будет сто процентов и здесь синенький Подожди, что за... Ну, же все правильно выбрали. А. Разве что вот так? Нет. Окей, подсказка где-то должна быть. Так. Ну где-то должна быть подсказка, как их собрать. Это правильно. Ну я вроде же правильно их поставил. Смотри, там щит. Там голова. мне показалось ли где-то что-то открылось но там проход дальше да нет М -м -м -м. хорошо хорошо ⁇ баный сыр чего не хватает чего может не хватать Они же синие, правильно? А, смотри В чем прикол Я понял Ебаный шашлык Так Эту сюда Эту сюда Эту сюда А эту сюда Ромбики, квадратики. Я на них внимания не обратил сразу. Я сначала на цвета только обратил внимание. Крыса, крыса, блядь. Ладно. Крыса это хорошо. Пора искать Где есть крыши, крыши, блядь. Где есть крысы, там есть еда. Ну хорошо, судя по тому, что здесь происходит. О, какой-то вкусненький. Странно, из него торчат лоскуты, но ничего не происходит. Иллюминадос Три к двум. Слушаю звук эхом звучащий в горах. Камни обратились в и на замка рухнули. Взгляни на обогряный оттенок вечернего неба. Река оскверненной крови загрязняет море. Пожертвуй собой и кровь своего врага. Искупи свои давние грехи. Можно не надо, пожалуйста? Мне как-то из грехами-то, блять, неплохо. О, ёблки-палки. Смотри, ставим вот такой. И ставим вот такой. 27 тысяч. А, зая, буся. Да нет! Я уже слышу этих растеневодных. Это что было сейчас? Оно пробежало за секунду. Маленький ключ. А я знаю, куда его можно присобачить. Да прям же здесь. В соседнем помещении, из которого мы вышли, была запертая полка. Мы можем ключ прям там и использовать. Вот она. Что у нас? Что, что, что? А почему не улучшение? А почему бы не улучшение дать? Так, э, пороха нету? Не, ничего нету. Все, значит, двигаемся дальше. Ну, пока серия такая. Э -э, эмоционально напряженная. Всего того, что очень много саных зомби. Реально, вот по сравнению с предыдущими часами, здесь прям... Вот зомби, вот этих зараженных... До хрена. Черт. Я почти всю обойму потратил на вас, двоих петушар Я как-то и, и забыл про этих паукообразных Они же там управляют э, Типа куколками Криповая херня на самом деле Это кто там? Блядь, вот это меня заставило обосраться сейчас, дружище Можно так, пожалуйста, больше не надо делать? Ладно, сохраняемся Самое главное сохранение, чтобы потом не переигрывать те моменты, когда у нас развалят чем я могу тебе помочь? Так, Помойку? починить раз. Отлично получилось. Починить два. Продать. Продать э, раз, продать два, продать три. Нам no, все. <laughs> Спасибо. Окунь продавать не буду. Кожаный кейс. Красную траву Не надо мне красную траву Матильда, Матильда хороший Хороший, Матильда хороший Но он мне тоже не нужен Вот лазерный прицел на карателя можно взять Купить, что я могу у тебя купить? Все, что есть перед тобой А мне пригодятся. Как Теперь посмотреть? Все этот товар у меня есть не всегда чужак патроны револьвера прикрепляемые мины Ну вот понимаешь патроны револьвера я могу крафтить Да я бы обычные патроны хотел бы с удовольствием крафтить все Бля... что есть перед тобой короче очень тяжелые выборы удивлен Да <класс> На, я приходи в любовь сила <класс> 14 1,4, 18. Так, подожди. Получается... Привет. Привет. Чернохвост Приходи, сильнее? Когда у тебя появятся деньги, друг. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет. Точность меньше. Да, чернохвост сильнее. Короче, возьмем себе чернохвост. До встречи. Так, давай еще раз сохранимся. Чернохвост по факту самое сильное оружие здесь. Из пистолетов. А как выйти? А, F. Добрейший вечерочек, ты там блядь, не смейся кусок говна. она сказала с нее. Где твоя башка? По-настоящему по правилам Салазара. Патронов дайте. Так, два пороха это неплохо. Но этого очень мало. Они понимают, что оружие нужно? Здорово, ребятули, а, -а, а блядь. Э, проститутка получая. Ты ничего не попутала? Подожди, подожди, Зая, подожди. Подожди, Зай. Зая, покажи, покажи, личика, Фатима. Фатима, покажи, личика, ебаный сыр. Иллен, ты головой-то не махай. У нас тут проститутка. Все. Так, хорошо. Патроны окупились. Плюс 15. Но! Ой, что-то мне это не нравится. Там что-то течет, во-первых. Мерзкая, У нас по звуку очень мерзкая. Бля, только два пороха. Пипец Или нет? А, четыре. Классно! Сука, вы что? Чужого не смотрели? Три патрона. Ванька да. Пока хорошо То, что сверху есть дроп Это очень хорошо Пускай уже пока будут патроны Пускай будет как есть Смотри, мы сейчас залазим наверх Переоткрываем выход Что за музыка адовая? Не, музыкальное сопровождение, конечно, блядь, просто на максимуме Очень крутое А че, я раньше не мог этого сделать? Обязательно было поверху, наверное, бежать, да? Сюда я пройти не могу. Сколько пороха? 8, ладно, пока оставим. Может, не надо туда прыгать? Это все обычно очень хуево заканчивается. Не, давай посмотрим. Багарадло. Сам ты багарадло, блядь. <свеч> <свеч> Жонка Хитмана, блядь. Муэрда, блядь. Ой-ой-ой, подожди, я их вырубил просто снади. Хорошо. Я доволен. Пока что я доволен. Я не знаю, что мы сделали. А, смотри-ка. Тут что-то есть. Блять, еще один. Сама ты, муэрда, падла Ты, блядь, на отца не замакивайся своей хуйней Почикай нахуй Эти, кстати, сильнее, чем обычные граждане Ага, а как я его пропустил, а как его забрать? Надо, наверное, только надо вниз спуститься, правильно? А, я уже не выберусь. Не, выберусь, если сделаю вот так. Так, теперь вниз. Теперь мы идем назад. Блять, что там скрипит? Я почему-то дергаюсь от каждого этого шороха. А-а-а-а! баный шашлык. Смотри. Значит, поворачиваем тут. И идем назад. Правильно? Где она? Вот она. Я не понимаю, почему нас вот... Ладно, вот этот геморрой с беготней, он никогда никому не нравился. Но, если ты хочешь покупать нормальное улучшение, придется побегать. Ну а что, ебаные сорти? Глазированные, блядь. Ты че, ебаный дядя? Кого ты в меня бросил? Не вставай. Рубин, давай. Все, молодец. Ага. Так а как я пройду, если та дверь закрыта? Или это и было сокровище? Да нет сокровище, вон оно. Только как мне вы. Как мне пройти? Бля, ну и загадище, а. Еще одно сокровище здесь. На втором этаже. На втором этаже. На. Не будем песни петь Ну а скорее всего я могу его забрать Только если со мной будет Эшли Чтобы ее подсадить И она например могла бы дверь открыть Или еще что-то в таком духе Или мы сейчас можем вернуться в теории назад Смотри Не можем Ага Смотри-ка Вон оно открылось. И теперь можно вниз. Ну что, дружочек-пирожочек? <свы> да елки-палки ж ты, блядь! <свы> Бэм! Разрывная. <свы> что там? О, да! Ты видишь, сколько там слотов? Пипец Так у меня сейчас все рубинчики закончатся. 40 тысяч пятьсот. Шикарно. Так, здесь есть лесенка, которой я могу успешно подняться. Так я может по, -мо по ней мог успешно спуститься? И не надо было всей вот этой беготни Ой-ой-ой, насыпала, насыпало Так насыпала, поднасыпало, поднасыпало под А, нет, смотри, здесь открывается выход Ну и все, то есть альтернативный просто выход Меня устраивает Да опять умалишенный, ну сколько можно, пожалуйста, прекратите, не надо На нахуй, блять я случайно о, -о, -о баный сыр, вот это я зашел, конечно, в гостиницу, Бэм С дороги, членососы. О-о-о-о-о, да, Леон, ты, конечно, мужчина, что надо Так, это я... Нет, это я не с другой стороны пришел Это какая-то херовина Так, стой, а если я ее закрою, я не пройду, правильно? А мне ее надо открыть в любом случае Все, двинули Лучше. А, не надо, ой. И здесь. Да. Согласен с тобой. Так. Здесь я могу спрятаться, но... Мне нужно бежать в разные стороны Прыгай! Прыгнул А какого гера А, так подожди, здесь я был Давай, наверх. А где он? Как вы этого челнососа в замок запихнули? Ой, и трава и изумруды. Ладно, ты там пока бросайся, а я все залутаю. Хорошо? О, назад. Назад! Окуня съешь, пожалуйста. М -м -м. А как я теперь назад поднимусь? Я понял, только тудой. Правильно, я же только здесь назад поднимусь. Или где я вообще, блядь? Или я заблудился? Не, подожди, не заблудился. А, все правильно, мне надо вниз. Ладно, сейчас будем круголей наворачивать. Блядь, музыка, конечно. Почему у меня там ворота не были открыты? назад так сюда потом сюда потом сюда а стоп она открыта нет она закрыта сюда хорошенький босс Каждой серии боссы Либо какие-то немыслимые Вообще задания Так, нужен, нужно солнышко Я солнышко Я знаю <свы> Ух Хорошо напр... Напряжение отличное Дальше, дальше, куда? Наверх по лестнице Я не могу здесь открыть. Ну, значит, открывай так. Остается сюда. Так, но ну тут есть лестница. Это хорошо. Бежать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мальчишки, девчонки, а также их родители. Вы что, не охуели? Пиздюлей получить не хотите ли? Ёбаный шашлык, блять. Пизда, рулю и седлу. Какой рыцарь? Нихуя себе... Блять, меня еще и стрелами стреляют. Блять, попала. Она в меня попала! Что это? Порох! Порох-то хорошо. Так, создать. Бля, только винтовка. Так, ну здесь же он меня по факту не достанет, правильно? шлепали, Шлёп, шлепки. О, блядь. Да прыгай, Или он? Упал? Не вставай. Умница, дочка. Умница, дочка. О, это было близко за мост, мост эпик, мост факинг эпик, блять. Не, мне у... я под этим впечатлением от того, что происходит. Спасибо большое за то, что вы сделали такой ремейк. Атмосфера передается, конечно. Бля, хамуха опять прыгать. В сторону. Пошел вон отсюда, не трогай мать. В сторону. Так, и куда мне запрыгивать? Вижу лестницу. Бежать! О, детка! Я хочу из тебя выстрелить, солнышко. Так, патроны для пистолета. Еще. Больная совсем, или что, блядь? Я тебе, блядь, очко отстрелю, сука. Хорошо. Хорошо, хорошо, чудесно, чудесно Ты могла бы так не напрягаться Осталось бы с задницей целой Здесь проходов Здесь проходов нету, только наверх, только наверх, забирайся О, -о, -о. Я, я в очень большом Напряжении Но Эта игра не, переста... не перестает Доставлять удовольствие, не перестает удивлять и это Просто нереально Эпично, эпизодично Красиво, напряженно Ты постоянно в движении Типа, что происходит Куда бежать, что сделать Кому отсосать Сука, это было больно Кстати, заметили? Травы уже как-то очень давно нету э Эээ, у меня последний окунь Пол лица скосил ему. Надеюсь, О, дружок. Хорошо. Это мы сделали Отлично. правильно. Получено достижение, перебор. Ты там, вы там даже не двигайтесь, пожалуйста. Блять, я сказал, не двигайся нахуй. Так, мы получили скрытое достижение. А, еще во что-нибудь можно выстрелить? Ладно. Больше нельзя. Ну что, Леон, вниз. Ну все. Всем добрый вечер. А -а, это под ветром у него так вуаль его развивается. Понятно? Ребята как-то разорвала неплохо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да нет! Ну погнали. Упал. Извини, но с меня хватит. Куда он там упал? Как они вообще этого тролля создали и на крышу запихнули? Вы что, издеваетесь? Так, начинается какой-то непонятный кошмар Но что-то мне подсказывает, что мы приближаемся к... сейф зоне скорее всего О, а здесь уютненько Эшли, где ты? Эшли, где ты? Я бегу за тобою А вот и Эшли Классная серия получилась, да? Такая напряженная и безумная Стой там! Вдруг снова пораним. Да ничего страшного, мне все равно словно перестала быть собой называется биполярное расстройство зайка это очень пугает, я знаю. Правда она наконец-то поняла что мы такие же бояться это нормально бежать нельзя Надо идти вперед Мы справимся Вместе А вдруг я не смогу? Сможешь. Ну, дай мне знать, если снова решишь меня убить. Ободрил. Спасибо. Ой, ободрил, как девочку, да, наш. О, финал главы. Ну что, мои дорогие, это была очень классная серия, насыщенная, полна разнообразных различных загадок и плюс... Вот последний, да, я понимаю, что это был босс-файт, но по факту это был босс-файт. Надо было пойти, добежать, так его нельзя было убить, и было неплохо. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, не болейте, берегите себя и всем пока.